Алло? Полбу не дало. Ты куда пропал? Я уже второй день не могу до тебя дозвониться. Надеюсь, ты не решил меня кинуть с выполнением задания и слинять по-тихому. И в мыслях не было. Хотя, погоди, в мысли два дня на связь не выходил. Тогда внимательно посмотри по сторонам. Что ты видишь? Так, так, так. Вороны. Деревья. Поляна какая-то. О, Господи! А на поляне Мишаня? Виталик и Мишаня совокупляют друг друга клюшками для гольфа. Ну, судя по всему, ты на месте. Проклятый лес. Не бойся, это всего лишь мираж. Этот лес опасен, он исполняет твои самые заветные желания. Так что ни в коем случае не ходи на ту поляну и будь осторожен. Помнишь свое задание? Да, помню. Изгнать злого духа леса. Выполняй. И тебе не кажется, что уже пора завязывать, начинать свои обзоры с того, что ты теряешь память, а то скоро уже в серии. Ты Ну тогда выполняешь. Хуя себе, я позвонил, блять. Как мне его искать-то теперь? это что еще такое? Я Язмой дух леса! Кто посмел потревожить меня? Меня зовут Канибальский, Я пришел с миром. Каннибальский? Я, конечно, слышал много долбоебских имен, но Каннибальский? Я смотрю у тебя IQ прям под все 150 пунктов. Каннибальский. О, злой дух леса, скажи, пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы твоя душа обрела покой? Пили обзор. Это, конечно, будет странно, но давайте попробуем. Приветствую вас, господа товарищи, на связи Каннибальский. Ты, ты с кем там разговариваешь? Ты кусок. В реалиях современной игровой индустрии, когда каждый год игр сервисов становится все больше, сюжетно ориентированных крупнобюджетных игр с нетривиальными игровыми механиками все меньше, а первое, о чем думают издатели при просмотре концепта игры так это о способах ее дополнительной монетизации, мы с вами, дорогие мои господа товарищи, почти забыли, что такое авторский игровой проект. Да, конечно, есть Кадзима и Кейдж, но это скорее исключение, которое подтверждает современную тенденцию. Все чаще та или иная личность становится всего лишь фронтменом, неким пресс-аташе студии разработчика. Он выступает на публике и говорит, о чем будет игра, какие классные идеи геймдизайна они собираются реализовать, а команда в это время начинает жрать валидол пачками и надеется, что словесная диарея их лидера закончится, ибо смещать сроки сдачи проекта на золото никто не даст, а работа им, судя по всему, прибавилась. Подожди, что ты не несешь. а как же of War, Ванюша, Dark Souls, за каждый из них стоят мощные авторы создавший прекрасный игровой проект. И тут я вынужден не согласиться. За ними стоят мощные продюсеры, способные собрать из кучи разрозненных идей сотен людей одну функционирующую игру. И давайте вообще тогда разберемся, что же такое авторская игра. Разницу между продюсерским и авторским проектом будет легче всего объяснить на примере. Человеку приходит в голову идея создать игру о итальянском сантехнике, у которого злой дракон украл невесту. Он пишет сценарий, занимается режиссурой игры и ее нарративным наполнением, а также выбирает желаемый жанр, затем собирает команду разработчиков, которые вокруг этого материала выстраивают геймплейное наполнение. Конечно зачастую продюсер сам решает какие геймплейные механики в игре оставить, а какие убрать. Так же как и команда может вносить некие изменения в сценарий проекта, а еще лучше, когда продюсер и команда разработчиков находятся в синергии между собой и создают действительно потрясающие игровые проекты. И есть человек, которому приходит идея создать игру о итальянском сантехнике, который чинит трубы. Вполне вероятно, что этот человек сам долгое время работал сантехником или общался с людьми этой профессии, которые рассказали ему много чего интересного о своей деятельности, и этот разработчик решил перенести этот жизненный опыт в игровой формат. Он занимается прототипированием игровых механик, моделирует различные игровые ситуации. Чаще всего такие люди работают в одиночку, но бывает, что они также собирают команду, которая помогает с техническими вопросами или шлифовкой игровых механик. То есть, проще говоря, продюсер хочет рассказать определенную историю, автор же хочет передать игроку некий новый игровой опыт. Именно поэтому мы чаще видим авторские проекты на инди-сцене, потому что издатели просто не хотят вкладываться в столь рискованные проекты. И наши сегодняшние гости также вышли из-под пера инди студии Darklink Room это английская студия, офис которой располагается в Корнуэле на юго-западном побережье Англии. Руководителем студии, а также ее главной творческой единицей является фотограф, дизайнер, сценарист и просто хороший мужик Джонатан Бокс. Любителям квестов это имя хорошо знакомо, ведь он ответственен за серию Darkfall, а также принимал активное участие в создании Barrow Hill в качестве художника. И вы спросите, а какой же свой опыт Бокс решил передать игрокам? А я вам отвечу: Опыт охотника за привидениями. Погоди, погоди, что? Охотника за привидениями? Я вот даже боюсь спросить а какой жанр игры? Квест. Этого стоило ожидать. А ты что, сам не играл в эту игру? Видишь ли, когда-то я был известным в узких кругах ютубером, перел обзоры на атмосферные игры и на одном из стримов заявил, что тот, кто кинет мне донат на 5к рублей, сможет заказать любую игру на обзор. И кто-то под ником Дабфарь кинул мне аж целых 10 штук с требованием сделать обзор Остхем. А потом я не помню, что случилось. Но я чуть-чуть умер, и теперь эта игра не дает мне покоя. То есть, чем раньше мы обозрем эту игру, тем быстрее ты успокоишься, мы сможем отправиться домой. Кто мы-то? Кто мы-то? Кому ты обращаешься тут, блядь? Я здесь один, нахуй? В лесу? Итак, господа, Lost Crown. Да с кем ты, блядь, там все время разговариваешь? The Lost Crown — уникальный проект, как минимум по своей визуальной составляющей. Игра выполнена в черно-белых тонах с редкими вкраплениями цветных объектов, что придает игре особый шарм. Подобное цветовое решение обусловлено любовью Джонатана к фотографии. И если вы внимательно обратите внимание на футажи, то заметите одну особенность: каждый экран этой игры выглядит как фотоснимок. Обычно это проявляется в выборе ракурсов и экспозиции. Но бывают случаи, когда автор добавляет довольно интересные эффекты: засветы на изображении или полосы, которые получаются, если фотографию неаккуратно сложить и она порвется вместе из лома. С одной стороны, они выбивают игрока из мира игры, с другой они используются абсолютно к месту, но об этом давайте чуть позже. Слушай, это конечно все очень интересно, но можно один вопрос? Да, конечно. А сколько у тебя подписчиков? Ну, надеюсь, что когда выйдет это видео, будет в районе 300. Тысяч? Эм, нет, просто 300, 300 человек. Но это и не удивительно. Уже прошло 20 минут, а ты так и не начал рассказывать, о чем вообще эта игра. Сюжет, персонажи, история разработки. Да хотя бы имя главного героя. Играть нам предстоит за Найджела Денверса, который работал в корпорации Хаден и в один прекрасный день оказался не в том месте, не в то время и стал свидетелем эксперимента со сверхъестественными силами. После чего он прихватил с собой кое-какие важные доказательства и пустился в бега, которые привели его в захолустный городишка Сакстон. Там он узнает, что поезд дальше не идет, так как наступила весна. А в это время года вокруг Сакстона разрастаются болота, так что по всей видимости мы застряли в этом месте на довольно приличное время. Еще станционный смотритель по имени станционный смотритель передает нам бумажник девушки, которая ехала с нами в поезде и просит передать ей при встрече. Так что первое, что нам надо сделать в игре, это осмотреться в городе и найти Люси Рубинс. До этого обзора я проходил Лос Кроун лишь раз лет 10-11 назад, и тогда она у меня оставила крайне приятные впечатления от прохождения. Поэтому я был довольно сильно обескуражен, когда сел проходить игру спустя столько лет, ведь первые часы игры навевали на меня откровенную скуку. С одной стороны, первые несколько часов геймплея абсолютно логичны с точки зрения реальной жизни. Мы ходим по локациям, следуем местность, разговариваем с персонажами, изучаем различные вывески, разговариваем с персонажами, узнаем традиции города, разговариваем с персонажами, и все это выражается в том, что мы читаем записки и слушаем диалоги. И если с чтением все в принципе в порядке, тексты написаны хорошо, погружаться в историю и традиции Сахстана действительно интересно, то вот с диалогами есть серьезные проблемы. Во-первых, озвучка. Понимаете, это довольно глупая затея предъявлять игре с бюджетом претензии за озвучку, но меня она дико раздражала. Озвучкой игры занимались не профессиональные актеры, а по большей степени друзья, близкие, знакомые и сам Джонатан Бокс. Поэтому многие персонажи, а в особенности главный герой, звучат слегка... <паспорядок> Иногда складывается такое ощущение, что пришел на спектакль в кружок самодеятельности. Во-вторых, абсолютно ужасная диалоговая система. Игра не предоставляет вам возможности пропускать реплики персонажей и если вы случайно промахнулись мышкой и тыкнули в уже прослушанную ветку диалога, то будьте готовы прослушать ее снова в полном объеме от начала и до конца. К тому же актеры разговаривают очень медленно делая театральные паузы и вообще судя по всему никуда не торопятся. Поэтому обычно я успевал прочитать субтитры раза три, прежде чем тот или иной персонаж закончит свою фразу. Еще один минус диалоговой системы заключается в том, что навигация по ней затруднительная. Вот начали вы разговор, выбрали определенную фразу, и пока там персонаж изложит тебе все свои мысли, ты уже в принципе забудешь, какую строчку диалога ты тыкал до этого, а ведь бывают еще под темы диалога, и тут уже совсем беда. На самом деле я, наверное, понял, что чувствуют мои зрители, когда садятся смотреть мой очередной ролик и слушают вступление на полчаса. Ты понимаешь, что это значит? Что у меня есть английские корни? Бля! <звёк> <звёк> ну и в-третьих, в игре вообще нет возможности пропуска чего-либо. Катсцена смотрим полностью. Анимация действия смотрим полностью. Найд желает на воду. Hello. Смотрим полностью. Найджел орет на деревья. Hello! Смотрим полностью. И слава богам, что в игре есть возможность быстрого перемещения между экранами. Ведь пока Найджел пройдет от одного края экрана к другому, можно построить дом, посадить фургал и отравить Навального. Но. Но. Если вы будете как балаха стремительно скакать с экрана на экран, вы просто не сможете пройти игру ввиду некоторых причин, о которых мы поговорим чуть позже. Поэтому я понимаю, откуда в стиме столько негативных отзывов, ведь первые часы геймплея отталкивают потенциального игрока своей неспешностью и неким привкусом самодеятельности. То есть, по-твоему, игра не прошла промерку временем и она говна? Фух, ну теперь я могу найти свой душевный покой в загробном мире и предаться наслаждением с... Да она охуенно, даже спустя столько лет я просто, ки... просто кайфанул от нее. Погоди, смысл? Отдельно каждый из этих факторов мог заруинить практически любую игру в жанре квест. Но их совокупность порождает какую-то... свою атмосферу. У игры есть свой собственный, особенный, ни с чем не сравнимый вайп. И если вы не сможете поймать он, то вы просто не пройдете игру. Любительская озвучка звучит вполне себе уместно и придает горожанам сакста на приятный местечковый колорит. Как будто ты реально оказался на отшибе цивилизации и с головой нырнул в неторопливую размеренную жизнь окраина Англии. Вся размеренность движений главного героя будь то передвижение по экранам или подбор предмета, настраивают игрока на правильный лад и приучают никуда не торопиться. И все эти аспекты служат для выполнения одной единственной цели, чтобы игрок не торопился пробежать игру, а плавно поймал вайп игрового процесса и наслаждался местной историей и видами. И опять-таки, визуально Lost Crown выглядит очень вкусно. Местный причал, загородные виды и улицы самого Саксона основаны на видах Корнуэлла и его окрестности. и источают английский колорит во всей своей красе. Да блин, если убрать главного героя с экрана, то получившееся изображение можно смело ставить на заставку телефона. Итак, прибыв в город и познакомившись с несколькими персонажами, мы останавливаемся в портовом домике, в котором никто давно уже не живет. И спустя некоторое время мы находим Люси Рубинс. Она родилась в Сакстоне, но приезжает сюда на каникулы на время весенней ярмарки, на которой ее семья устраивает свой шапито. Также мы выходим на связь с нашим бывшим работодателем мистером Хадденом. он уже в курсе где мы находимся и довольно недвусмысленно дает нам понять, что прятаться от него бесполезно, но он готов отозвать своих цепных псов, которых он пустил по нашему следу, если мы выполним для него кое-какую работенку. Необходимое оборудование, а также подробные инструкции мы получим по ссылке чуть позже. Что ж, придется пока что еще немного пошаръебиться по Сакстону. Изначально нам доступны далеко не все локации города и его окрестностей. Какие-то откроются по ходу сюжета, другие надо будет отыскать на картах, а некоторых получить сведения от местных жителей, какие-то найти самостоятельно путем решения пазлов. Что самое главное, такое ограничение перемещения главного героя обычно объяснены логически. Ведь согласитесь, глупо идти по неизвестной лесной тропе вглубь глухого леса, не зная точно, куда эта тропа может привести. К тому же, если тропа еще вдобавок и становится все более и более заросшей с каждым шагом. У меня есть вопрос А с какими персонажами встречается главный герой? Спасибо тебе, злой дух леса, а то я уже всю голову сломал, как перейти к этой теме-то потелекать Помимо станционного смотрителя и Люси Рубинс, в первый день игры мы встретим еще несколько персонажей. Нэнни Но, первоначально производит впечатление у очень мутной дамы, ведь ее первые слова при нашем знакомстве... Эээ, что ж, и вам приятного дня. А я тут прогуляться решил. Угу. Она везде гуляет со своим верным песелем Джорджем. В местном баре Медведь заведует делами Морган Мэнкл. Именно она сдает нам портовый домик в аренду. Также мы встретим не самого приветливого репортера Алекса Спитмура. И уж совсем поехавшего, скорее всего, грубого профессора археологии Харда... Хардак... Хардак... Хардакара, блять. От него мы узнаем, что Сакстон — это, можно сказать, место паломничества десятков искателей древних сокровищ. И что вообще-то нам следует закрыть свой э, хлеборезник, взять член в руку и уматывать из города. Ибо какого хера щегол решил покуситься на мои сокровища? И, что самое интересное, все эти люди знают как зовут главного героя. Чуете, чуете, мистикой запахло. Довольно дешевый способ создать ауру загадочности. Да, Саш? Да, да, тут я с тобой полностью соглашусь, хотя, погоди, откуда ты знаешь мое имя? И вот наступает важный момент. Нам приходит посылка от мистера Хаддена. В ней мы найдем диктофон, фотоаппарат, видеокамеру, прибор измерения электромагнитных импульсов и инструкции от Хадена. Итак, Хаден хочет, чтобы мы провели некоторые паранормальные изыскания в Сакстоне и поделились своими результатами с его компанией. И теперь пришло время перейти к самому вкусному, к геймплею. В основе кор-геймплея игры лежат привычные всем принципы квест-игр. Ходим по локациям, набиваем бездонные карманы ГГ всяческим барахлом, комбинируем это барахло и применяем на различных местах активности. Но я ведь не зря уделил столько времени в начале ролика, чтобы поведать вам о том, что такое авторская игра. Перед началом разработки The Lost Crown, Джонатан Бокс присоединился к реально существующей команде охотников за привидениями. И это не просто кучка дебилов, которые шароебятся по заброшкам с камерой и шугаются от пердежа бомжа, который решил там заночевать. Это серьезно настроенные ребята, которые проводят самые настоящие расследования паранормальных активностей в различных местах Англии. Они используют кучу профессионального оборудования и особое внимание уделяют сбору и анализу данных, таких как температура до и после предполагаемых паранормальных активностей, замер электромагнитных излучений, фото- и видеофиксация хода расследования. Тем, кому это интересно, я оставлю ссылочку в описании на блог, который вел Джонатан Бокс во время этих расследований. Ну и что? Они нашли подтверждение существования привидений? Нет, да, если честно, я вот сам лично особо и не верю в существование всей этой паранормальной фигни. А, как же я? Знаешь, я еще точно не знаю, кто или что ты. Вполне вероятно, ты очередной осколок моего больного воображения, а я сейчас просто валяюсь где-нибудь у себя дома, бухой в говнище и пускаю слюни на пол... Типичный геймплей в Lost Crown выглядит так. Мы узнаем, что в каком-то из мест вполне вероятно обитают привидения. Затем начинаем сбор информации о месте. Читаем местные легенды, газетные вырезки в поисках информации о том, какие зловещие события происходили там. Может кого-то убили или пропал человек. Потом мы идем на место и начинаем расследование, и в этом нам поможет наше оборудование. При исследовании локации стоит обращать особое внимание на звук. Если прибор измерения ЭМИ выдает подобные признаки жизни, значит неподалеку наблюдается паранормальная активность и пришло время расчехлять остальные приборы. Делаем фотографии, ведем видеосъемку и пишем звук. Потом изучаем полученные материалы, узнаем некие подробности. Вполне вероятно, на фотографии мы сможем увидеть образ призрака или некий символ. Или на аудиопленке сквозь свист ветра, пердеж помех и прочих наводок услышим послание от усопшего. Отнюдь руки, ходят. Иди же, иди. Используй свою силу, Эй, И дальше все по новой, чтение литературы, сбор улик, изучение историй и фолклора Сакстона, поиск свидетелей или хранителей культурного бэкграунда. Потом снова выход на место дислокации, исследование местности, сбор материалов для исследования и один только бог знает куда в результате может нас привести та или иная история. И вот тут в силу вступает то, о чем я говорил ранее. Особый вайп игры. По большей степени весь геймплей механически сводится к тому, что мы просто читаем записки, разговариваем с персонажами, применяем предметы из нашего инвентаря на активные области локаций, и игра просто-напросто не прощает вам спешки. Для примера приведу самое первое расследование в игре. Мы заезжаем в портовый домик. Из дневника, найденного в доме, мы узнаем, что здесь жила молодая семейная пара, торговец и его жена. В результате загадочных обстоятельств жена торговца умерла, а он, не выдержав такой трагедии, повесился. И вот мы начинаем ходить по всему дому, тыкать на все активные области, проводим спиритический сеанс с зеркалом и водой, с чашкой и столом, и потом идем спать. Но... Найджел заявляет, что мы не можем отправиться спать, так как не все задачи сегодняшней ночи выполнены. И я потратил около получаса, исходил все доступные локации и стыкал все и вся, пока случайно не тыкнул на ванную в доме. Найджел увидел там отрезанные волосы, потом они пропали и теперь Найджел может лечь спать что-то непонятное получается. Вроде бы я на сегодня все дела сделал. Кота покормил, с собакой погулял, на работу сходил. Вроде бы все сделано. Подожди, а что такое? Какие-то мурашки по спине бегают непонятные. Ох ты, ох ты, и не поебался сегодня. И много там различных историй. Да и есть ли вообще в игре главный сюжет? А это хороший вопрос. В игре около шести различных расследований, на протяжении которых мы посетим множество мест Сакстона. И их особенность заключается в том, что все они так или иначе связаны с центральным сюжетом игры. А замес тут значится такой. Когда-то давным-давно правили землями Сакстона трое братьев-королей. Их короны обладали магической силой. Ходят легенды, что братья когда-то давным-давно остановили злого кровожадного дракона, который покушался на эти земли. И есть поверье, что пока корона остается на главе старшего из братьев, Сакстон в безопасности. В общем-то, за этой короной и охотится наш главный герой. Он узнал о ней из местных легенд, и вроде все это звучит как обычная сказка для маленьких детей, но уж слишком часто нам везде попадается символ трех корон Сакстона. К тому же, по ходу сюжета, Найджел начинает получать все больше подтверждений тому, что короны все-таки существуют в реальной жизни. Например, в одной из пещер на побережье мы найдем дневник старого пирата Уолтера Спайви, который вроде как тоже считается местной легендой. Однако в своем дневнике Спайви пишет, что нашел древнюю англосаксонскую корону и вез ее на продажу, но вдруг на их корабль обрушился шторм. Корона вместе со всем грузом отправилась на морское дно. А сам Спайви и несколько членов его команды были заточены в этой пещере, где и нашли свой конец. Кстати, с этим дневником связана одна очень простецкая, но крайне атмосферная головоломка. Рядом с бывшим кострищем наш регистратор Эмми просто сойдет с ума. Сначала я начал применять на кострище фотоаппарат, видеокамеру и диктофон. На аудиозаписи были слышны голоса людей, которые явно устали и вымотаны, но что собственно делать дальше? Тут я обратил внимание, что неподалеку есть сейф и еще раз применил датчик ЭМИ на кострище, и заметил что стрелка регистратора ведет себя довольно последовательно. Стрелка скачет по определенным цифрам и тут я понял, что видимо, сам Уолтер Спайви передает мне с того света код от сейфа. Введя код, я как раз-таки и нашел тот самый дневник. Да, пазл простой, хотя это даже и пазлом сложно назвать. Но как же круто он вписан в повествование и в инструментарии игры. Вообще меня очень сильно радует работа с нарративной частью в этой игре. Тут нет головоломок или игровых ситуаций, которые выбивались бы из общего концепта игры. И бокс постарался разбавить игровой процесс своими личными интересными фишечками. В игре встречаются небольшие секции геймплея, которые позволяют отдохнуть от привычного процесса. То мы в роли Люси будем направлять Найджела в темном помещении при помощи камеры с режимом ночного видения. Чтобы его не поглотила темная сущность. То при помощи очередных примочек хадена будем вычислять паранормальную активность в портовом домике. Да тут даже есть целая секция с турелью. Какой-то дикий как жанров. А все это дороги разваливаются? Да нет, ведь это всего лишь небольшие вставки игрового процесса. Из всего вышесказанного от того, я понял, что игра имеет небольшой уклон в сторону хорра. Ну и как? Страшно? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется снова сделать небольшое отступление. Господи, когда он уже закончит обзор? Невидательно видимо вечного покоя. За последнее время мы уже привыкли к тому, что игры пугают нас при помощи довольно стандартных методов. Скримеры. Но я лично сторонник немного другой стратегии. Я не имею ничего против, когда мне в экран резко влазят какие-то ебаки. Но желательно, чтобы перед этим игра создала подходящую атмосферу и настрой. Вспомните хотя бы Scratches. Там три скримера на всю игру. Но все они используются ровно тогда, когда игрок доведен до нужной кондиции при помощи жуткой истории, атмосферы и общего вайба. То есть по сути, для того чтобы испугать игрока, вам нужно сделать три вещи. Создать атмосферу, обмануть ожидания и сделать бум. Конечно мне очень запомнился уровень в музее, это пожалуй вообще самый идеальный кусок игры, в котором все работает как надо. В ходе очередного расследования мы забираемся ночью в музей, выглядит он крайне жутко, но пока ничего страшного, ровно до того момента пока мы не находим вот эту газетную вырезку, в которой говорится, что некий особняк на крайне Сакстена выставлен на продажу. Дом пустовал середина середины 60-х годов, после пожара, в котором погибла семейная пара Кэтрин и Роберт Корсуэллы. Ну и что тут страшного? Подумаешь, люди умирают каждый день. А все дело в том, что я общался с ними буквально пару часов назад. Мы встречаем семейную пару Корсуэллов по игре до ночи в музее и проводим с ними несколько часов. Готовим вместе с Кэтрин, Роберт дает нам важные подсказки по сюжету. И вдруг в самом жутком месте игры я узнаю, что общался я, по всей видимости, с призраками. И дальше игра просто продолжает накидывать скримеры. Жуткие подробности расследования, основного сюжета. Нам приходится спасаться бегством и еще много чего. В общем, самый жуткий момент игры, за который хочется простить ей все предыдущие огрехи. Из твоих слов получается, что это идеальная игра, прям какая-то. Ну ты должен понимать, что идеальных игр не бывает. И я даже не хочу доебываться до тех моментов, которые обусловлены крайне низким бюджетом игры. Да, у игры явные проблемы с анимациями персонажей и с моделиками некоторых объектов. Какого они сыры! Но напомню, у игры бюджет. Два кусочка, есть один косяк, который портит вообще все, и лично для меня он разрушил львиную долю атмосферы мрака и страха в игре. В одну из ночных вылазок наш путь будет пролегать через железнодорожные пути. До этого многие жители Сакстона предостерегали нас о том, что ночью туда лучше не соваться. С местными путями связана одна старая и жутковатенькая история, когда пассажирский поезд потерпел крушение и погибли сотни людей. Нэни Ноа даже дает нам защитный оберег от злых духов, и вот значит иду я по путям, и выскакивает на меня злой дух, и тут начинается та самая секция с турелью. Я прошел ее, было прикольно и даже немного напряженно, Потом я вспомнил, что мой последний сейв был за несколько экранов до этой секции и решил ее переиграть, чтобы кое-что проверить. Я решил не стрелять в призрака и хотел посмотреть, что произойдет, если он будет атаковать меня снова и снова. И знаете, ничего не произошло. Да, всех нас бесят моменты в квестах, когда вдруг неожиданно ближе к середине игры мы узнаем, что оказывается главный герой может умереть. Вспомнить хотя бы моменты с Black Mirror с пистолетом, замком и волком. Ох, как же я горел, ведь мой последний сейв был почти час назад. Серия Broken Sword тоже очень сильно обожглась с геймоверами в третьей части. но... И если уж вы решили вести подобную секцию в игру, то будьте любезны обеспечить хоть какие-нибудь последствия в случае провала, ведь после этого момента мне по сути нечего бояться. Найджела сколько угодно может атаковать злой призрак, можно сколь угодно долго подвергаться воздействию черной сущности, никаких последствий. И ведь это не обязательно должен быть геймовер, можно отбросить Найджела на пару экранов назад, отнять предмет из инвентаря и спрятать его неподалеку. В общем вариантов куча, это понимаете как если бы в резиденте зомби при сближении не кусали бы персонажа, а игра просто затемняла бы экран и начинала кусок игры ровно с того места когда зомби начал движение в нашу сторону. Ну и конечно же никак нельзя не упомянуть целые сегменты игры, когда Найджел вынужден бродить в потемках с камерой ночного видения. Это самые уебищные куски игры. Мало того, что навигация в подобных условиях почти невозможна, так нам надо найти правильное место, различные предметы и активные области. Я плутал часами по местным пещерам в поисках сюжетно важных предметов игры. И как же ты проходил эти сегменты? Ну, я там, короче, нашел определенные закономерности того, как можно это все лучше проходить. Знаешь правила правой руки вот при прохождении лабиринта? Вот, короче, вот практически все головоломки таким образом там решаются. И даже в прохождение не смотрел? Э, к, про к, к применению прохождения я вообще ни разу не прибегал. Вообще. Ну, ни разу. Ни разу. Серьезно? Да, серьезно. А ты мне не верил? Не верил. Еще один момент, который я, честно говоря, даже не знаю куда отнести. С одной стороны это сильная сторона игры, с другой откровенное читерство, местное музыкальное оформление. К звукам окружающего мира у меня вообще нет претензий. Хороший звук способен оживить мир любой игры и тут он на высоте. Он добавляет миллионы деталей происходящему. Только послушайте. Вы слышали это? Мы прошли мимо лавки и вроде бы упала бутылка. На картинке этого нет, но наш мозг сам додумывает все необходимое при помощи звука. Также хочется похвалить музыку игры. Тема из главного меню просто вышка. Вы слышали ее в начале этого ролика. Местные джинглы задают правильный тон повествования и поддерживают заданную атмосферу, но вот. Амбиент темы игры. Ребят, это откровенное читерство. Ведь они вплели в них зловещий шепот, смех, плач и еще много чего. То есть атмосфера чужеродного присутствия создается просто на пустом месте. А мы, знаете ли, такое не одобряем. Ну и, пожалуй, надо озвучить лично мою претензию к игре. Как я говорил в начале, картинка у нас черно-белая, с редкими вкраплениями цветных объектов. И вот эта идея использована, как мне кажется, не на все сто процентов. Как говорил Джонатан Бокс в одном из своих интервью, он использовал цветовые ключи для того, чтобы подчеркнуть ауру того или иного места, например в портовом домике преобладает желтый цветовой ключ, цвет болезни. И да, это хорошо пересекается с теми событиями, что произошли здесь по игре, но можно было пойти дальше. Как мне кажется, было бы неплохо выделять светом сюжетно важные активные области локаций и подбираемые предметы. И таким образом можно было бы легко и ненавязчиво разрешить проблемы пиксель-хайтинга в игре. Значит, игра не самая хорошая. Знаешь, у каждой игры есть свои плюсы и минусы. Но именно у этой есть одна деталь, за которую я готов ей простить ну просто абсолютно все. Проработка персонажей. Давно я не видел игры, где персонажи были бы проработаны столь шикарно, и конечно же внимание к деталям. И я готов привести три примера. Первый и самый простой. На вывеске местного кафе мы каждый день будем видеть меню, и вот блюдо дня там каждый день разное, даже есть отсылка к Брэлл Хиллс. Второе. У одного из персонажей есть свинка, и ее можно кормить. И я каждый день заходил в кафе, брал там еду и кормил эту свинку. Это стало каким-то ежедневным ритуалом для меня. Я привязался к этой свинье, а потом ее просто зажарили, блять, на праздник. Надо ли говорить, что для меня это была ну, самая натуральная трагедия. И как назло, они притащили новую жертву, которую они будут также кормить холить или лелеять еще год, чтобы потом снова ее зажарить. И наконец самый мозго-крышесносный момент. В игре есть персонажи Ненни Ноа и Боб Тауни. И постепенно в течение игры я начал догадываться, что скорее всего раньше они были мужем и женой, но после смерти их сына Коула, они уже не смогли жить вместе. Он упал с обрыва в океан. И представляете, как я офигел, когда просматривал футажи во время написания этого сценария. Даже самый первый диалог с Нэнни Ноа начинает восприниматься совершенно по-другому. Ее становится чисто по-человечески жалко. И знаешь, что я тебе скажу? Мне понравилась эта игра. На первый взгляд это простой низкобюджетный квест про поиски древних сокровищ и охоту на призраков. Но внимание к деталям и авторский взгляд на жанр квеста ярко выделяют ее на фоне других подобных проектов. И я специально не стал раскрывать в этом видео основной сюжет игры, просто пройдите ее сами. Кто такие братья Эйгеры, чью фамилию боятся произносить жители Сакстона? Куда пропадают местные кошки? Чей труп был найден много лет назад в полях, и правда ли, что некоторым сокровищам лучше так и не быть найденными? Узнайте это сами. Поверьте, оно того стоит. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за ваше потраченное время, не забывайте про отписки, дизлайки и комментарии в стиле Ага-га, полчаса воды, ни о чем, жалкая копирка Зулина Знаешь, ты слегка себя переоцениваешь, да и, честно говоря, я думаю, это будет быстрее Ну уж извините, ничего не могу с собой поделать, вот как начинаю говорить о какой-то интересной игре и меня прям вот, ну вообще не остановить становится Ну а тебя я поздравляю! Теперь ты свободен и можешь отправляться куда угодно. Дедушка, это ты? Не поверишься, каким долго в моя бы не пришлось видеть дело. Прощай! Прощай, удачи тебе там! Ага! Эх, красота! слобный дух свободен жители спасены лес очищен могу и я двигаться домой? Да. ты что еще за хуйня то такая?